Буквально в воскресенье 22 января состоялся финал Миста Татарстан 2017, в который прошли 30 девушек. Победительницей конкурса Миста Татарстан 2017 стала 22-летняя Зуфия Шарафеева. По этому поводу во вторник 24 января в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция с президентом общественной организации Миста Татарстан Изольдой Сахаровой, Миста Татарстан 2017 Зульфия Шарафеевой и Мисс Казань 2017 Камильо Харисовой. В этот день прозвучал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 Даже интересно, забавно это все читать. Вот, вот такой негатив не принимаю близко к сердцу.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 Okay. <laughs> То есть на сцене, на подиуме. И сцена, и подиум, да, они требуют вот некоторых стандартов, которые приближ... приближены к модельным стандартам. Они же не просто кто-то их придумал, эти цифры там, да, роста определенные, да, объемы, и вот зафиксировали, теперь будем вот делать так. Нет. Это визуальная картинка, которая воспринимается над... наиболее адекватно, значит, вот через камеры, через... в зрительном зале и так далее. Стоит отметить, что прошедший республиканский конкурс стал 9 по счету и в следующем году станет юбилейным по словам изольда гендрина в следующем году зрителей да и самих участник ждет что-то грандиозное и фееричное диана шилова роман самарин Универньюз.